Почему вы не бросили эту историю? Все, ну, ну все, ну нам не вытянуть этот. Ой. Прям топчик, вот, вот рекомендовать могу. Это новый выпуск канала GoLaserTag. И сегодня мы отправимся с вами в первый открывшийся после карантина лазерТак центр Для нас этот центр особенно приятен тем, что он открылся на оборудовании ExoLaserTag. И сегодня мы отправились в город Раменское, где посетили экшн лазертаг. Если вы готовы, тогда go лазертаг. Это Лиза. Как тебя представить? Ты собственник, идейный вдохновитель, основатель, владелец, совладелец? Я хозяйка Медной горы. Хозяйка Медной горы в экшн-таге в Раменск. Ну, типа того, наверное. Расскажешь, что тут у вас есть, как у вас тут все устроено? Да, конечно, Отправляем. проходите сюда сначала. Это у нас маленький банкетный зал, предназначен для проведения детских мероприятий. Праздников в основном у нас приходят сюда дети отдыхать, играть в лазер-так. И, соответственно, после того, как они набегались, поиграли, хочется посидеть, Насколько покушать стоит? пиццу. Здесь до 15 человек умещается. И есть второй зал, там 32 у нас приходило. Крутая команда спортивной секции, и мы их 32 человека в большом зале сажали. Здесь у нас кафе собственного приготовления. У нас все блюда, пицца, вафли гонконские, молочные коктейли. Мы, кстати, делаем оригинальные молочные коктейли, например, из Star Wars. Поддерживая нашу космическую тему заведения, называется коктейль «Голубое молоко». Здесь у нас кнопочный бой. Это интересная игра такая. Нажимать кнопочки очень простая по игровому функционалу, но при этом очень веселая. Как ни странно, родителям очень нравится кнопочный бой и прям топчик вот, вот рекомендовать могу, потому что э, мамы, у нас есть там видео mm -hmm. в группе, мамы играли, это восторг просто. Вот у родителей дети нажимать кнопочки, конечно, тоже любят, но родители просто обожают. Хорошо работает, да, и для детей, и для родителей. А для собственников бизнеса то есть ты настоятельно рекомендуешь. Потому... Я очень рекомендую на самом деле этот, эту штуку. В отсутствии дополнительных развлечений, пока так как нас коронавирус немножко вымотал, в отсутствии других развлечений вот это сейчас у нас занимает максимально вообще время пять режимов игры и, короче не надоедает четыре игрока одновременно могут играть достаточно малое пространство требует если говорить для покупки например тем кто собирается открывать лазер так мало места. Технически никаких проблем, работает стабильно, все здорово, все Да, классно. все работает. Порой дети вышибают кнопки, но это нормально, ну, нормально, нормально, Если кому-нибудь интересно, можете написать в комментариях, мы скажем, где такое купить. Уж видео делать рекламу пока не будем. Мы... Планируем поездку к производителю этого аттракционного там и расскажем про него подробнее. Я вижу, что здесь у вас еще не заполнено пространство, но вы планируете сюда поставить... Игровые автоматы. Игровые автоматы. Какие? Или какие Ну, придется? конечно, гоночки хочется какие-то, хочется поставить сюда стрелялочку. Я видела вот Элен, пом, называется Есть? такая да. крутая стрелялочка да, с большим да. экраном, да, тематическое что-то может быть. Или Аэрохоккей, ну, топчик вообще, вот, пока финансово ограничены, к сожалению. Вы начали ремонт в январе, соответственно, к марту, когда случилась такая, локдаун, так называемый, вы подошли в статусе, ну, только-только начавшегося ремонта, или вы уже много сделали? Собственно, суть вопроса, почему вы не бросили эту историю? Было очень много моментов, когда мы бросали, mm -hmm. хотели бросить. Но мы с мужем договорились, что когда у кого-то из нас срыв, другой должен прямо вот собраться. И даже если он тоже не верит в то, что это возможно доделать и сделать, что в этот момент поддерживать. Таких срывов было много, если так серьезно говорить, и печально. Было такое, когда я там отчаивалась, было, когда он говорил, все, ну, ну все, ну нам не вытянуть это. То есть, я не знаю, это какое-то чудо просто, вот то, что у -у -у. мы пережили. Наверное, вот в поддержке друг друга. И хочется, конечно, сказать, что у нас прекрасные рабочие подобрались. Это тоже был такой вот... Большой плюс для того, чтобы мы существовали люди, которые понимали, что у нас нет денег на данный момент и они работали взаймы. Они просто доделывали ремонт, понимая, что мы не можем заплатить Спасибо в данный за момент. Это. Да. Сейчас мы расплатились уже с ними и эти люди стали просто друзьями. Потому что, ну, и пережить такое вместе, это чего-то стоит. Но, по крайней мере, сейчас мы работаем и мы уже можем там оплачивать аренду и какие-то долги уже потихонечку начать гасить. Значит, здесь у вас результаты игр после да. игры сюда выходят, выходят люди смотрят, и смотрят здесь, результат. да. Это камера хранения, я так понимаю, да? Для да. вещей очень оригинально она сделана. Нет номерков. Да, есть наклейки Да, мы сделали наклеечки в космической тематике Не думали, что лучше как бы дублировать и картинка, и номер Потому что когда я в тот раз забирал, когда мы монтировали у вас оборудование Забирал свои вещи, я их куда-то сложил, закрыл И тут есть очень, очень похожие картинки Я вот не помню, сто ли вот, вот с этими Да, вот, вот эти вот и я быстро пошел найти себе ключик и взял сначала не тот такой. Думаю, блин, а если бы был номер рядышком, то как бы и прикольно, и функционально. Это аттракционно внимательно. Ну, я понял. Ладно, это дополнительные развлечения. Так, на арену мы сейчас пойдем. Что у нас там? Второй банкетный зал. Пойдем посмотрим. Это вот как раз побольше, где команда тут у нас. Здравствуйте. Уже гости. А, да, здесь тоже в космической тематике. Мы стараемся все оформить так, чтобы было а, в едином-едином в каком-то стиле космическом. Нарисовали пришельцев. Вот. Как зовут? Ну, мы объявляли конкурс на имя его. Там разошлись э, мнения, да, но так как это было в период пандемии, там его кто-то коронавирусом обозвал, поэтому... Если у кого-то есть... Вот он! Да, вот он какой! Именно так он выглядит. Ну, и да, похоже, что он в маске в этом с баллонами с кислородом. У вас есть еще потенциально третий, правильно? Есть, да. Еще не доделали пока. Это как раз самый большой зал для классных мероприятий, для проведения корпоративов на большие mm -hmm. организации. Мы планируем его до декабря доделать, потому что у нас есть уже бронь на корпоративные праздники для компаний mm -hmm. местных равенских. Понял. И они понял. планируют понял. здесь и, у нас праздновать. И что еще типа. у вас не доделано пока? Еще не, не все успели, лазер. Лазер. Но, но у вас появится. Лазерный лабиринт. Вот Лазерный лабиринт. Замечательно. Как вы строите подход к детским праздникам? То есть это пакетные предложения или это все-таки приходи, арендуй комнату отдельно, лазертаг отдельно, заказывай еду отдельно? Сначала мы хотели пакет такой, то есть сделали общую цену, в которую входит лазертаг, аренда банкетного зала, собственно говоря, и кнопочный бой. Цена была там на каждого ребенка определенная, от 10 человек, если день рождения, то вот по такой цене общее было. Но не очень у нас это сработало, потому что запросы у каждого свои. Если детки постарше, например, они говорят, ну, мы там кнопочный бой не хотим играть, мы там хотим вот именно лазертак и банкет. Если приходят папы заказывать, то они берут два часа лазертага и говорят «банкет, ну, пиццу поедим, мы вот в кафе, и все, собственно говоря, нам... зачем нам банкетный зал?» Если приходят мамы, то, конечно, их больше интересуют украшения, вынести торт, постелить там красивые скатерты, чтобы у них была там тематическая посуда. Они берут один час лазертага, но при этом час у них банкет когда они и пиццу едят, и торт выносят. У вас именно... Собери свой праздник сам. Соб... Да, так больше прижилось. Сейчас мы откроем, когда лазерный лабиринт, мы снова попробуем с пакетным предложением. Оно будет не основным, как бы... Как... Делайте их несколько просто. Да, раз. несколько. Именно сделаем для классов, там, для корпоративов, отдельные какие-то пакеты и кто посмотрим, как это будет работать. А на полности пока... по, да. по деньгам… По -пока, пока вот так, пока людям нравится набирать самим, что им нравится, что им хочется. Ну, пойдем на самое а, главное… Да, да. да, это наша любимая арена. Классная. Такая техническая дверь. Проходите. Так, брифинг. Здесь проходит инструктаж, собственно ага. говоря. Видео показываете? Показываем видео, как играть в экзолазер, так именно по оборудованию. Показываем видео по режимам. И инструктор, соответственно, отвечает на вопросы э -э, игроков, если ага. такие возникают после просмотра видео. Но это касается в основном сложных режимов, ага. которые у нас есть для взрослых. Там хотят более детально узнать. Чем Но в, видео в основном это... все быстро посмотрели, все поняли и пошли. Ну да, 5-минутный инструктаж, этого достаточно. Так, у нас с вами пока 16. 16 комплектов. Конечно, мы очень хотим расширяться. Благо, арена позволяет у нас все-таки, как мы анонсируем, это самая крупная арена на юго-востоке Подмосковья. Больше 300 квадратных метров. Вот. И очень хочется до 24 комплектов расшириться. Какие проблемы с оборудованием? Да никаких, собственно. Все работает отлично. Два месяца полет нормально. Это еще маленький срок. Так, пойдем на арену. Тут уже простая, да, дверь. Ага. Мы строили, строили и, наконец, построили наш дом дружбы. Долго строили, конечно. Дело в том, что мы планировали это открываться в апреле, на день космонавтики. Это вот хотели приурочить к празднику. И, соответственно, ремонт у нас начался в январе. Так, а закончился Но... А закончился ремонт, да. В августе открылись мы в итоге 5 сентября в связи с ограничительными мерами этими. Было очень, конечно, сложно. Не хочется даже вспоминать, но это, петь, это была, знаешь, какая-то жизнь в моей жизни, отдельная какая-то жизнь. Когда выходишь на улицу, вот это никого, и здесь замкнутым коллективом, мы просто как семья тут. Три буквально рабочих, кто не бросили нас в вирус, не испугались чего-то, приходили, и мы вот втроем тут э, жили, можно сказать, работали, пытались купить стройматериалы какими-то обходными путями когда не было доставки. Я узнала просто, что такое счастье вообще, когда ты едешь в Леруа-Мерлен, стоишь там а, два часа в очереди на то, чтобы получить какую-то баночку краски. И когда тебе вывозят ее на каталке и называют там твой номер, а ты с парковки подъезжаешь, эту банку забираешь. Я в жизни никогда не думала, что я буду так счастлива вообще. Банка краски, да, это она! Мы сейчас покрасим что-нибудь, мы на шаг приблизимся к открытию. А вот, собственно, так и делали. И все это настолько вот, можно сказать, выстрадано. Все декорации, все, что здесь есть. Эскизы делала я, и планировку, собственно, делала я. Но помогал художник у нас Тимур, раменский парень очень талантливый человек. Одна, конечно, я бы не справилась, а вдвоем мы с ним вот в две руки я кистью, он аэрографом дорисовывал какие-то детали. Я общую делала картину, раскладку по этим ширмам. Uh -huh. Вот. Ну и, собственно, электрик, который проводил все это, вот ну, так понятно. вот и работали. На полу у нас бетон. Что? Бетон. На ага. полу у нас но бетон. Но разукрашенный бетон. Но разукрашенный, а, да. Сначала, да. Сначала же мы хотели купить светящийся ковролин, пытались заказать. Но это как раз было до того, как вступили в силу ограничительные меры. И компания, производящая ковролин, отказала нам. Сказали, что перебой с сырьем, по-моему, и что-то такое, в общем, пока откладывается доставка а, потом мы ждали ждали ждали ждали ждали в пандемию кончились у нас все деньги которые были отложены на ковролин а, ну и собственно говоря а, перед открытием уже ничего не осталось как только вот продумывать какие-то варианты голь на выдумку mm -hmm. хитра мы решили что почему бы и нет Попробовали на устойчивость, месяц ходили по нарисованному квадратному метру, э, все держится, вау, нам понравилось это. Ну и, собственно говоря, вот такой способ придумали. Заказали трафареты и покрасили. Ну, собственно, я покрасила. Угу. Вот эти 300 квадратных метров все, все, шестигранников ты. нарисовала я. Да, однако. А окна заделали баннерами, да? То есть это да. напечатанные баннеры, которые вы дополнительно разукрасили... Ой... То есть, за ними прямо… А, ну вот за ними прямо окна. Mm -hmm. У нас как раз это вся стена в окнах. И зашивать их э, было достаточно затратно. Так, вот. Ну. Вот. Плюс к тому, опять же, помещение – это не наша собственность, а аренда. Mm -hmm. И как-то закрывать наглухо мы не имеем права. Вот вышли из положения таким образом. Это баннера с обратной стороной черный, который не пропускает свет. Mm -hmm. На них, собственно, печать. И после этого мы уже подкрасили чуть-чуть черным там для контраста, mm -hmm. потому что печать баннер mm -hmm. все-таки не дает То такой есть, черный. Вот вот ну черный, да, но это и... видно mm -hmm. вот в дневном mm -hmm. свете, свете, а так, а так да. Да. выглядит как будто нарисовано. Особенно если не знаешь, что это баннер вот, вполне себе. Но есть какая-нибудь легенда арены, ее история или ничего пока такого не придумано? Это космический корабль, который летит сквозь вселенную, везет команду ученых. Нет такого. У нас есть деление на базы. Мы фактически та дальняя зеленая база, это у нас лаборатория. То есть, не то чтобы легенда, но история такая, что это люди, ученые нашли инопланетный корабль, собственно, устроили там лабораторию и сейчас изучают. Там вот лежит пришелец, они его изучают, смотрят, из чего они состоят. Вторая база красная – это энергетическая база. Там мы хотим повесить такие большие пропеллеры. Это вроде как энергетическое… Э, узел энергетической этой станции. Синяя база пока у нас без истории, но в целом, да, это должен быть космический корабль восприниматься, это как вот какая-то МКС, может быть, или что-то. Которая это. либо летит, либо висит на орбите какой-нибудь планеты. Я ну понял. да, да. Еще у нас будет костюм э, пришельца, в у -у -у. котором, собственно говоря, будет выходить инструктор. Э, Дети будут против него сражаться. Вдруг появившийся пришелец, и дети будут защищать МКС от нашествия пришельцев. Прикольно, прикольно. А на арене у вас есть стена прозрачная, которая на вход. Как работает концепция? Люди ходят, видят, смотрят. Она привлекает, не привлекает? Это хорошее решение, плохое решение? Дело в том, что у нас в помещении такая особенность была, у нас отсутствовала одна из стен, ведущая как раз вот лестница mm -hmm. наверх, и подъездной стены одной не было. Я не знаю, почему, честно говоря, такое помещение нам досталось. Вот. Мы сначала не знали, что делать с этой стеной. То есть, ну, фактически она должна быть, чтобы с арены, собственно, не выпадали дети туда. А потом э, пришло что, такое это? решение. А -а -а. Решение, да, решение пришло, да. Сделать Одному замечательного человека. Не знаю, не знаю, кто это. Пришло такое решение поставить, собственно говоря, стеклянную стену. Дело в том, что очень многие люди, я не знаю, как в Москве, у вас, у нас в Раменском действительно многие не знают, что такое лазер так. И для того, чтобы объяснить это людям и вообще показать, что это вот арена, она вот космическая, такая светящаяся, она необычная, приходится их вести сюда приходилось бы. А так у нас есть вариант, когда мы еще с порога, собственно говоря, людей немножко даже назад отводим в подъезд и говорим «смотрите». Они говорят «вау, это вот там играть?» Мы говорим «да, да, вот смотрите, сейчас как раз ребенок выбежит». И они даже видят не просто кусок арены, да, вот эту вот красоту, которую мы здесь наводили, и еще и видят игроков, которые бегают, кричат, там слышно музыку, там слышно голосовое сопровождение, слышно смех, крики детей собственно говоря и ну, в общем, работа, это классная работа. рекламная штука да это вот сразу видно главное чтобы стекло у нас как можно дольше простояло. Ну Мы, там же перила Да, перила сделали все ну, будем надеяться. бронебойные бронебойные да, каленое все. Ну, ну вот сейчас два прошло месяца, два месяца и два как месяца. как загрузка сколько праздников как выходные как будни примерно в среднем загрузка примерно процентов 30 у нас сейчас это суммарно э будни-выходные или это только за счет выходных? Будни-выходные. Дело в том, что у нас акция была первые два месяца как раз. Акция со скидкой на будние дни И она очень хорошо сработала. Кто хочет поиграть в лазер так, но, допустим, выходные дни не могут позволить себе какой-то праздник, они могут праздновать это в будний день, тем более день в день у кого-то день mm -hmm. рождения, там в будний день, они приходят с удовольствием праздновать. Там большая достаточно скидка, 50% mm -hmm. у нас была на так mm -hmm. на будние дни. Выходные mm -hmm. также заняты, есть люди, которые только выходные хотят, гости придут там, только в субботу, например, могут, да, всем работа, учеба, секции какие-то, поэтому им удобно выходной день. И выходные тоже у нас заняты. Mm -hmm. Вот. Сейчас были каникулы тоже, в общем-то, ну, достаточно активные. идут. В основном это все-таки праздники или просто посетители, которые приходят поиграть, посмотреть, праздники. что такое процентов 80% это праздники, 20% примерно это частные визиты. Это в количестве или это в деньгах? Ну, в выручке. Ну, и в том, и в том, а, как бы то то все это... равномерно, закономерно. Вот. Дело в том, что это особенность бизнеса «Лазертак», то, что двое, идущие по улице, прийти в «Лазертак» поиграть им достаточно сложно. Ну да, это маловероятно. Но мы сделали сборные игры. И как? Успешно? Отлично, да. У нас набирается иногда команда больше, чем количество жилетов. Mm -hmm. И приходится дополнительную игру в этот же день делать или менять ребят местами. То есть кто-то две игры поиграл, mm -hmm. кто-то еще две игры. Потому что мы ведем четкую запись по выходным, по воскресеньям у нас, собственно говоря, сборные игры. Ну, ты пока довольна? Я очень довольна.